Привет всем! Что мы сейчас будем делать? Погоняем в CardCards 3 новый выпуск. Кстати, хотел, ребят, вас спросить, какую именно игру вы хотели... Э, именно по какой игре, чтобы видео было больше? По Climb Racing или же по CardCards 3? Свои варианты пишите в комментариях, пожалуйста, и... Ну, как бы мы к вам будем прислушиваться. А пока давайте посмотрим, что у нас есть у нас в Friend's у нас вот последний открыт кетчуп. Есть марки Мэт. Автобус есть. Автобус, автобус. Бамбакар, фитиль. Шип. Ну естественно, кетчуп у нас есть. Я надеюсь, что в ближайшее время получится кого-нибудь еще открыть. Ну а пока там будет как. Ну, как время покажет. В общем, просто видите, нет у нас нигде уровней, чтобы кого-то спасти. Обычно они так попадаются. Временно, надо было все-таки э, спасать побольше, когда была возможность. Вот, ну да ладно. Э, вот, я еще хотел показать вам э, Палисопедия. Именно так у нас появился Франкопш... ты И можно вот Каракопа э, собрать. Уже две детальки сын мой поставил. В общем, телефон не успева давать своему сыну как заходишь там деньги потрачены или еще что-то хотел вам показать как это происходит в общем э -э, возможность еще будет там еще две детальки нужно собрать ну а пока давайте зарабатывать деньги первая поездка на вот этом освобожденном освобожденном комбайне вот загрузилась сейчас бублики крутаем и узнаем что же за комбайна ждет впереди Обязательно я сейчас вам покажу, ну как обязательно покажу, вон он сзади уже стоит, колосниками крузит, ребят, кто знает что такое колосники, пишите в комментариях, я если честно знаю, в следующем выпуске, а может в конце этого я вам обязательно объясню, вот, ну а пока едем, ух, как подлетела машинка у нас, такая, ух ты, ух ты, ух ты, бензовоз, ой, мы перепрыгнули, он развернулся, какой-то ну, как сказать, пугливый бензовоз. Он так быстро разворачивается, как чуть что случается, сразу сразу заднюю включает. Как-то даже неинтересно, не получилось с ним побороться. Ух ты, опять колеса, видите отставшие? Такие прикольно, так смешная машина, не знаю, меня она как-то на ха-ха пробивает. Ух ты, ух ты, какой большой большой геликоптер пролетел. Или я неправильно сказал? В общем, летающий аппарат полетел большой-большой, а мы, ух ты, нас сбили маятником, видели, как в лед попали по нам. Вот, автобус уничтожили, ну, в принципе, просто уничтожили. Ух ты, кувырк, види... ух, давай-давай, да... о, уничтожили, мы, мы скоро сможем опять что-то, что-то взять Так, ждем, ждем, пока зеленая появится Кто играет, тот знает, что мы ждали А кто не играет, обязательно спросите у других Почему мы ждали именно зелененького А пока вот эту фура, кстати, у кого было? Фура вот эта, мы сейчас ее уничтожили А когда ее перепрыгиваешь, она превращается в какую-то другую Ой, ой, ой, ой, ой, давай, давай, давай, давай, давай, давай Фух, фух, мама, не горюй Едем дальше, едем дальше, но есть один нюанс, вот она ловушка, давайте из нее выбираться, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, вырываемся, ух, вырвались, но что-то пошло не так. Ну а пока подписываемся, ставим пальчики вверх, всем пока-пока.